Ну а пока же бойцы ВСУ продолжают вести обстрелы из жилых кварталов. Совершенно жуткие свидетельства беспредела, к которому привела бесконтрольная раздача оружия в стране, приходят из украинских населенных пунктов. Люди вынуждены покидать свои дома. Число эвакуированных в Россию из Украины превысило 400 тысяч человек. Ужасающими воспоминаниями делятся жители Мариуполя. Нас стреляли с этих снайперы. Ну, да, нас да, снайпер, да, нас да, вообще да, нам да, даже да, кушать да, не давали детям, да, а подогреть да, воды. Мы на улице. Еще как-то деть не ничего. Да, а вот позавчера да, тогда. Да, ну, да, мы уже сутки просидели голодные. Да, по воду да, ходили, да, тоже снайпер разстрелили да, а да, на да, да, А да, в тот да, раз вообще сутки вообще голодные просидели. А нас ни с подъезда не выпускали, ни в подъезд. Мародерство, извечный спутник, горячих точек, последствия трагические. Одна из жительниц рассказала, как ее дом оккупировали в ВСУ. Украинские силовики начали выгонять жителей из здания. После дом и вовсе сожгли. Был дом, сейчас его нет. Пришли наши освободители, национальная гвардия, Зашли в дом, выломали двери, сделали из квартиры зоты и начали стрелять, вызывать огонь на себя. Сначала мародерством занялись, а потом все сказали, уходите отсюда, чтобы вас здесь не было, с одного дома и со второго. И вот мой дом спалили. А потом через несколько дней родственники звонят с Харьковской области и говорят, что украинская пресса, ну, СМИ передало, показывает наш дом и как его спалила Российская Федерация. Так это неправда. Это стреляла национальная полиция. Боевики Азова всячески мешают открытию гуманитарных коридоров и регулярно обстреливают медных жителей при попытке покинуть город. В заложниках у азовцев десятки тысяч мариупольцев. Некоторым удается вырваться только чудом. Я была за рулем, мне в порог и мужу в порог, хотели видать тоже по ногам. А заднюю дверь обстреляли полностью. И вот результат дочная показательная. Мамы две насквозь ноги.